Ну и, собственно, вот основные фунт современных отделов планирования ТАИР, планировщиков, подхода к обоснованию оценки численности. Мы так условно называем это человек планирующий, то есть человек, который занимается в основном планированием именно работы на будущий период. Ну, недостаток современные, ну, не то, что современная традиционная организация планирования. То есть, если вы задумаетесь о своем оборудовании, которое связано между собой физически, то есть у вас насос приводится в действие двигателем, двигатель управляется системой контроля, соответственно, регулирование. И сейчас у вас этот как бы процесс планирования и ответственности за оборудование, скорее всего, разделен на три службы. Механик, энергетик и киповец. На самом деле она такая не.. Не новая проблема, то есть главный механик, энергетик, приборист, они как бы работают все на, од... на одном оборудовании, но это три разные службы. Соответственно, непонятно, кто отвечает за пальто в целом. Соответственно, это недостаток как бы, традиционной организации планирования. У каждого есть свой инженер ППР, и каждый пытается делать график ППР по своему графику. Вторая проблема – это совмещение задач планирования, организации выполнения качества работ приводит к тому, что как бы, конфликт интересов он налицо когда главный механик сам себе планирует ремонты, то качество выполнения его работ и планов будет, скорее всего, всегда на высоте. Соответственно, третья проблема – это непрозрачная система приоритетов. То есть непонятно, по какому принципу выбран как бы работа или бюджет для определенной службы. То есть непонятна сама система распределения ресурсов. Ну и четвертая проблема совмещения планирования и выполнения ⁇ это всегда 100% выполнение планов. Ну такие, как бы, известные всем проблемы, больше на руководстве этим озабочено. И, собственно, есть еще такая проблема ⁇ это время. Тут такой достаточно интересный даже для меня был слайд, когда я начал рисовать его. Это называется доступное время для работы по таир. Ну, по любым работам. Если вы на досуге посчитаете, сколько из календарного времени... То есть 365 там, дней в году ваш персонал по ремонтам по обслуживанию реально может работать но ну, с учетом наших там советских праздников ну, отгулов каких-то средних там, отпусков получается что среди там вот этих 52 рабочих недель получается 172 дня доступных для непосредственно любой работы там ремонтного обслуживающего персонала соответственно это если посчитать вот, соотношение это где-то 70% доступного времени, доступно для непосредственно именно ремонтов, на любой работы по обслуживанию ремонтов. То есть 0,7 является максимально допустимым, достигаемым временем, как мы называем, время кручения гаек. При этом, если есть какие-то задержки этого ремонтного персонала, нет запчастей, нет фронта работ, нет сварщика, нет монтажника, понятно, что это время кручения гаек, оно превращается в меньшую цифру, соответственно, показатель он еще и падает. Считается, что 70% время кручения гаек это предприятия мирового класса, то есть которые ну, идеально планируют свою загрузку персонала, нет простой. По сути это конвейер по ремонтам. Некий сервисный такой конвейер. Ну, вы можете себя оценить, да, соответственно, даже может кто написать, какие реально показатели время кручения гаек по вашей оценке у вас ну, в среднем на предприятии. Сколько люди заняты непосредственно ремонтом. Мы проводили такие обзоры и хронометражи. Нам попадались Цифры там 30%, 15%, 5%. То есть такие показатели, которые говорят о реальной загрузке ремонтного на персонал. К чему это говорим? Что опять-таки планирование, это планирование в первую очередь времени. То есть, соответственно, понимая фонд времени, вы можете выходить на какие-то показатели эффективности своего персонала и оценки его загрузки.